стартап из сша naked labs создал первый в мире 3d сканер для тела предназначенный для домашнего использования с его помощью можно отслеживать как изменяется тело с течением времени процентное содержание жировой и мышечной массы и другие показатели 3d сканер уже доступен для покупки в какой-то момент зеркало становится чем-то большим чем просто зеркало когда оно превращается в 3d сканер тела стартап naked labs разработал первый в мире 3d зеркало сканер предназначенный для домашнего использования устройство состоит из двух основных частей собственно зеркало в котором пользователь отражается в полный рост вращающаяся на 360 градусов площадке на которую необходимо встать перед началом проведения замеров сканер это интеллектуальное зеркало с поддержкой Wi-Fi, bluetooth в котором встроены датчики для проведения анализа чтобы начать сканирование человек становится на площадку которая определяет вес тела она начинает поворачиваться делая полный круг и в это время датчики в зеркале сканируют телом и проводят вычисления для создания 3d модели тела которая затем визуализируется в приложении, в устройстве используется инфракрасный свет. Через несколько минут модель готова для просмотра в приложении, с помощью которого пользователи могут ознакомиться с набором показателей, включая процентное содержание жира в организме, мышечную и жировую массу и графики, показывающие изменения в теле. Данное устройство предоставляет информацию, доступную ранее только в дорогих спортивных залах и медицинских учреждениях. 3D-сканирование показывает ежедневные изменения в теле, которые обычно незаметны. Это может помочь пользователям мотивировать себя на соблюдение режима питания и физических нагрузок. Сканер имеет размер обычного полноразмерного зеркала и стоит 1395 долларов. В Турции создали необходимую вещь для слабовидящих – интеллектуальную трость WeWalk, в которую встроены ультразвуковые датчики. Она предупреждает человека о препятствиях и помогает безопасно передвигаться. Инновационные достижения в области технологии могут изменять жизнь людей. Слабовидящие, основными помощниками которых когда-то были собаки по воде, сегодня могут быть более самостоятельными и активными. Одна из последних разработок для людей с проблемами зрения – простой в использовании шрифт, которому можно быстро обучиться. Технология по построена на открытой платформе это означает что в нее можно интегрировать дополнительное приложение в смарт-трости есть микрофон который поддерживает такие приложения как google maps для навигации по голосу трость также оснащена звуковыми оповещениями светодиодным индикатором безопасности отверстием для запястья и мягкой рукояткой благодаря набору программы инструментом ее можно адаптировать к индивидуальным потребностям пользователя создатели у представляют свою новинку на краундфандинговой платформе Indiegogo и ожидается, что трость будет продаваться по цене 349 долларов. Стартапы США Imperial Motion создали палатку, которая может самовосстанавливаться после порезов или проколов ткани, что гарантирует более безопасный и комфортный отдых на свежем воздухе. Отверстие в материале на основе нейлона можно зашить, используя только трение и тепло рук. В нашем мире быстрого потребления вещи, которые способны самовосстанавливаться, могут показаться ненужными. Однако любая выброшенная вещь, которую можно отремонтировать, это не только лишние материальные растраты, но и мусор, который загрязняет окружающую среду, Отправляясь на полигоны. Теперь новое изобретение от Imperial Motion поможет положить конец протечкам палаток во время дождя, которые так часто портят поход. Палатка изготовлена из волокна под названием Nano Cure Technology. Этот материал из сверхпрочного нейлона не разрывается при повреждении. Вместо этого слои NCT просто раздвигаются, отдаляясь друг от друга, когда через них проходит маленький острый объект. После прокола слои уплотняют ткань вокруг разреза, предотвращают дальнейшее повреждение. Отверстие в ткани можно отремонтировать без использования инструментов или специальных наборов. Пользователь просто растирает поврежденную область между пальцев. Движение плюс тепло, создаваемое трением, заставляют разделенные слои снова соединиться, запечатывая отверстие. Imperial Motion подчеркивают, что палатка NCT в настоящее время способна восстанавливать только небольшие отверстия, и технология еще не может преодолеть серьезные повреждения. Иметь собственный огород в квартире сегодня эта мечта становится реальностью. В Канаде разработали сферический закрытый огород с вращающимся колесом, который обеспечивает оптимальную среду для растений. О-Гарден ⁇ это компактная система, в которой можно выращивать травы и овощи круглый год. По словам создателей, О-Гарден дает возможность всем желающим самим производить органическую пищу. Например, людям, которые живут в городе и у которых нет свободного пространства в квартире. По словам создателей, о Garden, дает возможность всем желающим самим производить органическую пищу пищу чтобы вырастить свой мини огород нужно посеять семена это может быть салат базилик брокколи капуста лук или что-то другое на выбор хозяина семена сеют не в колесо а предварительно выращивают в небольшом пакете грунта сертифицированного органического и биоразлагаемого который находится в шкафу устройства под неоновой лампой достаточно посеять семена и слегка поливать грунт один-два раза в неделю когда рассада достаточно вырастет ее нужно пересадить в ячейке прорези внутри колеса для лучшего питания растений субстрат добавлено Добавлена смесь биодеградируемого увлажнителя и органического удобрения. После этого колесо запускают, и оно начинает медленно вращаться вокруг центральной лампы 1-2 раза в неделю, и у вас к столу всегда будут свежие разнообразные овощи. изи это складное и портативное устройство с алюминиевым и водонепроницаемым корпусом Оно состоит из электромотора 250 Вт, контроллера батареи 10 тысяч миллиампер и датчиков сообщает и research for singapore все устройство весит три с половиной килограмма его можно закрепить на раме байка с любой стороны Заряд батареи хватит на 50 километров дороги если ехать со скоростью 25 километров в час чтобы полностью зарядить батарею от обычной сети достаточно 3 часа специальная лет подсветка на изи будет сигнализировать о торможении а светодиодные индикаторы показывать заряд батареи по заявлениям производителя изи будет стоить 900 евро что дешевле чем купить электробайк Ого – это самобалансирующее электрическое персональное транспортное средство, не требующее работы рук. Разработчики из Новой Зеландии Ого Технологи уверены, что их революционное и удостоенное наград средства передвижения является своеобразным пропуском в мир мобильности, свободы и независимости для людей с такими состояниями, как параплегия, расщепление позвоночника или отсутствие конечностей. Многофункциональное мобильное транспортное средство Ого Evolution 1 имеет интегрированную систему привода и рулевого управления в этом необычном персональном транспорте есть динамическая система управления и сидения с технологией балансировки разработанные с учетом безопасности пользователя системой dynamics сид Control распознает движение тела что позволяет абсолютно не использовать руки передвигаться на ого очень просто достаточно задействовать верхнюю часть тела например отклониться в сторону чтобы указать направление движения колеса внедорожника позволяют передвигаться как по сыпучему песку так и по гравию неровной поверхности и по уклонам данная коляска меньше легче и быстрее чем большинство других средств передвижения обтекаемые формы в дизайне выглядят очень современно а нижняя часть устройства напоминает мощный модернизированный гироскутер создатели говорят что это идеальная машина как для пожилых людей так и для спортсменов и любителей отдыха на открытом воздухе Урал. Ух, только его название вызывает дрожь у олдфагов, и на этот день вышла модель Урал Эйр. Эта модель, безусловно, является таковой. Это первая и единственная версия мотоцикла с Коляской, которая выступает в качестве мобильного аэропорта для беспилотников, за основу взят классический Урал идейный наследник немецкого BMW R71 до военного производства. Он укомплектован двухцилиндровым 750-кубовым мотором на 41 лошадиную силу, чью мощь можно передать и на колесо коляски, превратив байк в полноприводный аппарат. В коляске все еще помещается пассажир, он же оператор дрона для которого отведено место в ее передней части. Здесь разместилась типовая док-станция для хранения и подзарядки батарей квадрокоптера DJI Spark. Дрон поможет вам для ориентации на бездорожье, или же для фото и видеосъемки природы. Пока сложно говорить о практической пользе и конкурентной выгоде такой комплектации мотоцикла. Их будет выпущено всего 40 экземпляров по цене 17 999 долларов, и фанаты бренда наверняка раскупят их полностью. Житель города Колорадо Спрингс Мартин Грир разработал четырехствольную винтовку L5 Caseless Ammo Rifle калибра 6 мм. Затея обошлась изобретателю в полмиллиона долларов, но судя по всему деньги не были потрачены зря. Винтовка весом 2,9 кг обладает рекордной скорострельностью 250 выстрелов в секунду, возможно ведение огня одиночными выстрелами, а также стрельба одновременно из всех четырех стволов. Скорость пуль составляет более 4000 км в час. Первоначально был разработан пятиствольный прототип винтовки. Грир предложил армии США четырехствольную версию, которая весьма заинтересовала военных. В настоящее время L5 проходит армейские испытания.